В МВД России пояснили в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них, уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию. К ответственности также может быть привлечен человек, не сообщивший о возвращении из-за границы и в своем фактическом месте пребывания, сообщили в пресс-центре МВД. Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ. Месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дом и без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонение от обязательного лабораторного обследования, сказали в МВД. В министерстве отметили, что это влечет административную ответственность по части 2 статьи 63 КоАП РФ – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Субъектами административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 6.3 КАП РФ, являются лица, допустившие нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, а также не выполняющие санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, указали в МВД. К таким лицам относятся граждане с подтвержденным диагнозом инфекционного заболевания, контактировавшие с больными, либо прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и нарушившие требования главного государственного санитарного врача РФ главных санитарных врачей в субъектах РФ и их заместителей либо должностных лиц Роспотребнадзора. На практике действия граждан связано с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах, добавили в МВД.